Вот ребятки тропинка зайчи, охуенная Еще тропинка, одну. да. Вот. Короче так просто их не видно. Петли ставить тоже, блядь, далековато ходить нахуй, да и работа не позволит.